Да, нож, нож и перчи хорошо. 23 тысячи тоже неплохо. Ну, поток информации может много стоить. 22 тысячи нормально. Я уже даже где-то подрастроиться успел. Фух, графит тоже хорошо. 37 тысяч. Графит это вообще просто сказ. В любом случае, все это... Б**ть! Нож нормально. Приветствую вас, дорогие друзья. Это как всегда я. Человек. Сегодня в ролике будет топ-кейс. Но захотелось мне его пооткрывать, все-таки на издропе мне с него он не падает, а на топ скине как-то более или менее. На балансе 30 тысяч рублей, попрошу вас поддержать данный ролик лайком, надеюсь, что-то из этого и получится. Кстати, ребят, напомню, что есть на топ скине промик на 40%, я никогда не советую вам открывать в принципе кейсы, смотрите меня не совершайте ошибок. Кто меня не послушал, пошел открывать кейсы, есть, ребят, вот промик. G и 4 арки на 40%. Спасибо, что пополняете, я с этого копеечку, но получаю. Денег откровенно говоря на балансе немного, но тем не менее, 4 топ-кейса сразу моментально мы можем открыть. Я все-таки надеюсь, что что-то годное из этого выйдет. Хотя бы Медуза или Драгонлор. Но, слушай, неплохо, тут 2 мки, Шанс, что какая-то из них будет дорогая, блин, высокий. Как будет идти дальше, не знаю. Но хотелось бы, конечно, окупиться и 10 топ-кейсов открыть каким-то образом. Но отсюда нужен какой-то нормальный нож. зуб тигра, дань уважения и дигл. Бля, это пиздец, пацаны. Открыто заявляю, ну, жопа. Я не знаю, сейчас один кейс открываем, что из этого выпадет. Ну что-то как-то совсем все плохо. Если сейчас еще какой-нибудь фамас, бля, легиона Нубиса. Пацаны, это жопа. А, 16 тысяч рублей. Я думал, уже это good game. Честно, это же настроение упало. Ну, ладно. Но, честно, да, настроение упало как-то. Но будем надеяться. Два топ-кейса крутятся и императрица, бля. ну Честно говоря, что мне на изи-дропе не падает. Что как-то на топ скине сегодня? Нифига. У меня есть тут кейс на же гонка 2. Ну, вот реально -то надеяться только на него. Мы сейчас прям 10 кейсов сразу долбанем. Надеюсь хоть на один нож. Потому что, если не нож, то я не знаю, что меня, в принципе, сможет засейвить. Ну, хотя бы нож выпал. Ну, это окуп. Определенно, да, 5800, небольшой, но окуп, плюс еще там какой-то дорогой шир был 7000 рублей, хотя бы так. Кстати, мой кейс, я, блин, постоянно смотрю и любуюсь. Попробуем гладиатора открыть, 4 кейса хватит, я думал на 5, ланенько. Просто рассчитываем на то, что он хотя бы нас в 30 тысяч каким-то боком выведет, я, правда, вулкан. Ну, вулкан 3000 минимум Сколько он? 3к стоит? 16 тысяч Хорошо, так, в 20-ку нас вывел Нормально, глупо, наверное, будет 2 топ-кейса открыть, но давай немного кейс О, кейс ковбоя, кстати, он косарь стоит 10 кейсов попробуем, но это же Да, это не типа там фарм-кейс Но ладненько, нам сейчас нужно каким-то Образом в 30, хотя бы, ну, даже может В 40 тысяч выйти, азимов, азимов 1 и все, бля А сколько азимов? 6 тысяч, потратили мы 10 Выпало на 9, ну, ладно Плюс-минус, более-менее, ну Раз на то пошла гулянка, попробуем ванилу кейс, 700 рублей стоит открытие, тоже более или менее нормально сбалансированный кейс, но тут нужен нож, вулкан, что-нибудь по типу такого, бля, ну кал, слушай, ну... Ну, по-моему, это вообще помойка максимальная 7000, ну ладно, в ноль ушли и нормально, хорошо Так, топ кейс, сразу две штуки, поехали Фух, Нужен какой-нибудь нож, желательно штык-нож зуб тигра Или там, не знаю, мрамор, но даже фальшон сажа хотя бы Потому что можно на два фамаса попасться, блядь Да, Бля, ну слушай, ну топ кейс я все-таки думал, что как-то на топ-скине Оно не будет меня так жестко гнобить Но давай тогда останемся пока на гладиаторе Потому что вроде бы как кейс по крайней мере Один раз выдал, что будет дальше не знаю Но блин, патина керч будет круто Типа пламя, как удар молнии Бляха, ну ладно, кровавый спорт, черный глянец Тоже в принципе неплохо, главное что по цене По цене все более или менее 10 тысяч, вообще хорошо Даже не более или менее а Прям уверенно, уверенно выдал Бля, гладиатор выдает топ-кейс Как-то вообще на отсосе максимальном Я честно надеялся, что топ-кейс что-то прям Сможет показать, ну все, и теперь и гладиатор кейс тоже начал какие-то фокусы крутить, вертеть. 2000 рублей, прекрасно, 5 5 кейсов, даже 4 кейса. Блин, ну гладиатор, автотроника, вот 4 автотроники, вообще шикардос. Ну или хотя бы один керыч патина, хотя бы так. Так, черный глянец, бля, ну, ну все, мусор начал выдавать, кайф. 3300, 4К остается, на 3 кейса уже не хватает, 2 кейса. Бля, тысяч ребят, слабый ролик получается. Очень слабый. То кому-то нож бабочка с апгрейд дропнула за кровавый спорт. Ну, вроде неплохо. 4200 потратили мы. Ну, да, мы ушли даже в плюс. 3, гладиатор кейса. Давно у меня на самом деле не было таких роликов, в которых я пытаюсь, грубо говоря, с косаря что-то вывести. Вы, выбить, вывести камуфляж, кстати. Ну, нормально. 4, 4 тысячи рублей. Хорошо. Но шансы на аккаунте убиты по ходу дела, потому что, ну, ничего реально годного не сыпется. То есть, что произошло с шансами, здесь большой вопрос. Черный глянец, опять заговор. Нет, в любом случае ролик попадет на канал. Ну, пацаны, это 30 -очка. Я, конечно, перед вами очень извиняюсь, ну хотелось сделать ролик по топ кейсу. И не соврать, там мы сегодня много топ-кейсов достаточно открыли. То, что они мне не купили, это, ну, уже не ко мне вопросы, да, неуважение, фамас. Ну, минус тридцатка, прекрасно. Косарь остается еще из 1700 бонусов, ну, я везде уже по привычке норик добавляю. А на них, кстати, особо ничего и не сделаешь. Есть капитан Прайс, но ладно, попробуем. Может какой-нибудь ножик, бабочка, градиент выпадет, будет вообще шикарно. Но ну, это прям лютый камбэк. Хотя бы убийство. Хотя бы не леденец, бля. Ну, снежный вихрь. Бля, леденец. А я, знаешь, загадывал какие-то ножи, бабочки. Блин, мне вот леденец выпал. Я, кстати, немного не понимаю. Тут есть типа топ тайная, хотя это засекреченная. А, подожди, а что за прикол? есть случайное за засек... случайное тайное, а в чем отличие? давай попробуем открыть, я даже не знаю в чем отличие, но ну, вот допустим один раз открою. Кейс стоит 1800, что такое топ тайное? я не понимаю, сейчас посмотрим. но топ тайное стоит дешевле, кстати, аквамаринка неплохой, дроп рентген, конечно, было бы поинтереснее, но аквамаринка тоже нормально. давай фастиком, хотя мы кейс не особо 9000, вот это нормально, вот это хороший кейс. Так топ тайное это что? это типа фарм своя... да, это фарм. а если открыть, ну допустим, ладно, 10 фастом, просто сколько тайного нам отсюда выпадет. так, раз, два, ну не особо это топ тайна 3000 а потратили мы в принципе ушли в ноль давай попробуем еще случайная тайна Ну тут цена прям такая ухух кусается честно говоря хотя это по факту обычный кейс с тайными скинами когда уже все сайты сделали эти, эти кейсы дешевле именно тайны Ну вот тут почему-то дорого я все-таки думал что дроб будет поинтереснее короче мы крутимся вокруг одной и той же суммы 2 тысячи блин но хотелось конечно сегодня много топ кейсов открыть я думаю еще будут попытки потому что в любом случае это первая попытка я думаю в следующем Видоси видосе сделаем достойный деп и уже Покрутим реально по 10 топ кейсов Потому что ну все таки хочется и сегодня хотелось Ролик на канал попадет при любом Исходе потому что ну 30 -очка. То есть 30 -очка, это так солидно 23 тысячи тоже неплохо Не ну давай гулять да гулять это здравствуйте топ кейсы Раз сегодня ролик называется Открыл миллион топ кейсов то ну давай Как-то пытаться соответствовать названию Чтобы не говорили ой кликбейт Это напомню что это рубрика Так ну и тут императрица какие Нож хорошо это прямо он начал выдавать. Слушай, 35 тысяч. Но то, о чем я и говорил. Топ начал возвращаться. То есть, как-то уже потихоньку я реально уже даже не надеялся, что что-то начнет падать. Лишь бы сейчас, ну, поток информации может много стоить. 22 тысячи, нормально. Я уже даже где-то подрастроиться успел. Фух, засейвил. Поток информации засейвил. Еще, ну, 4 топ-кейса. Там пятерка на балансе остается. Бля, драгон лор. Драгон лор, вот будет круто. Драгон лор, посейдон, падение кара. Все на П. Графит. Фух, графит тоже хорошо. 37 тысяч. Графит это вообще просто сказка. 45 тысяч рублей на балансе. Фарм пошел. Немного у нас побрил. Я уже реально где-то в глубине души думал ролик заканчивать. А тут вот такая история. Ну, неплохо. Лишь бы сейчас не, блез. На Но нож, нож и перчи хорошо. Продаем, продаем, продаем, продаем. Что-нибудь оставить хотя бы на вывод. 36 тысяч плюс, в принципе, перчи. Нормально. С тем учетом, что было изначально 31 тысяча на балике. Плюсом ко всему мы до косаря там сливались. Ну, как-то он хотя бы камбэкнул. И великий день он, бля, он может очень много стоить. 11 тысяч. И нож сажа еще. Ну, давай хотя бы сажу еще оставим. Не вывожу великие демоны там и какие-то другие скины. У меня был опыт э, со статрековской МК, поток информации прямо с завода. На изике выбивал. Я ее еле как продал на CSGO.TM и прям по лютому лоу-прайсу. Бля, там такие скины были крутые. Ну, нож зуб тигра тоже неплохо. Но это продадим, потому что, ну, сложно его продать. Что бы вы мне не говорили, ребят, я продаю все по моментальной. По моментальной продаже и проблематично продавать скины ну, вот по типу тех, которые я не вывожу Просто есть опыт и здесь, ну, врать мне смысла нет Потому что реально сложно слить скины Но, кстати, по теме ролика нас начал топ-кейс все-таки бустить И это реально круто Я реально думал закончится все на восьмой, на шестой минуте Хотя бы так, хотя бы, бля, ну тут кал, дигл может дорогой быть Ну, понятно, три Казалось бы, 31 мы слили, но получился ролик все-таки Потому что я реально думал, что мы вообще на косаре уже остановимся Хотя бы так То есть на самом деле была цель открыть топ -кейс кейсы. Еще и оставили перчи и нож. Вон, на 2000 еще дропнулось. То есть, в принципе, все не так плохо, как могло было быть. Кстати, вулкан еще дропнулся. Вообще нормально. Бля, ну но вот нравится то, что все-таки топ скин начал хоть как-то реабилитироваться. Реально, я думал, что аккаун аккаунту просто гг. И шансам на нем в том числе. Даже в приоритете шансам больше, чем аккаунту, конечно. Но сейчас оно хоть как-то начало выдавать. И реально это радует. 3000, 4000, ну хоть что-то падает. Градиент не в счет. И Облом тоже не в счет. И разъяренная толпа не в счет. У нас 1500 таким образом остается. Топ тайная, давай попробуем, денег хватит. 4 кейса, может быть. Так, янтарный градиент дешево. Ну, 3700, Ладно, нормально. Ножи гонку давай. Свою же попробую долбануть. Может, ножи какие-нибудь выпадут? Так понятно. Хорошо, гуляем на все. Я думаю, что хоть один нож. Ну, может, в теории выпасть. В любом случае, все это, БЛЯТЬ! нож нормально. Так, 10 кейсов. Все-таки хороший кейс человек собрал. Нож раз, нож два, все, заебись. 10 тысяч рублей. А таким образом, мы, наверное, сейчас пойдем на... Нож, заебись? Мы сейчас пойдем на топ-кейс. Ну, просто формовая тема. Он фактически... Так, ладно. Он фактически каждое открытие выдавал ножи. Еще два ножа. Хорошо, блять. фарм пошел. 20 тысяч уже. Ну, сейчас топ-кейс будет. Сейчас просто будет топ-кейс. И он фактически с каждого 20... Открытие выдает, блядь, все, все Сказал, больше ножей нам падать Однако не будет, о, хорошо, вот это Прям хорошо, смотри, 21 тысяча Здравствуй, топ кейс, топ кейса У нас 29 тысяч, 3 кейса Ну, на 4 уже не хватит, но тем не менее три кейса можем, ребят, ну очень красивый Сегодня камбэк получился с косаря Прям реально годный камбэк ну, конечно, мрамор. Все, хорошо. Это прям хорошо. Сколько? А, 19 тысяч. 28. Ну, давай оставим. мраморный градиент. Это пятнашка. И уже даже фастом докрутим, потому что я сомневаюсь, что сейчас что-то будет, в принципе, выпадать. Можно даже чей-то и скрыть за 25 не сможем, но ну, давай какой-нибудь такой. Я даже не посмотрел, что тут лежит. Но, может быть... А, понятно, тут самые дорогие скины, окей. Прикинь, что-то из этого бы выпало, было бы, конечно, очень жестко. Тайна или нож? Тайная. Так, все. Дальше нож, неплохо. Блять, как хорошо быть ютубером. Давай человеку немного денег, дадим фастом 10 кейсов, откроем. Может, калаш, кстати, за 1000, блядь, думал дороже стоит. А, 6000, еще, еще. Так, нож, хорошо. Распространение, МК, но МК дешевая. Еще 14016. Мы, кстати, даже можем рандомный нож в теории открыть. Но есть кейс за 5000. Блять, давай его, а что тут есть? Ну, я так понимаю, охуенные шансы на добро пожаловать графит шелковый тигр гипнотический. Ну, то есть, хуй с ним, давай попробуем. Сегодня пацанам отдаем деньги. Открыть кейс, три штуки. Бля, очень дорогой кейс, просто сейчас начали ребятам отдавать бабки под конец ролика. Хорошо закончился видос. блять, а поток информации дорого будет 5500. 000. Но в целом не так много потеряли, давай еще, заебись, заебись. Кстати, неплохо кейс выдает, то есть на самом-то деле я думал это кал, графит, все, хорошо, 22 тысячи. Я думал это кал, но он хоть как-то держит. Так, живой. случайный нож, поехали. Здесь уже обычным открытием, и в принципе я буду заканчивать на этом ролик, потому что цель открыть много топ-кейсов. Мы выполнили. Я не знаю, сейчас здесь, конечно, ну, блядь, понятно. Выдал и под конец насрал мне в карманы, заебись. 9 тысяч, охуенно. Даже давай все-таки закончим ролик топ-кейсом, ну, блядь, камбэк получился охуенный. И видос по-любому будет на канале. Потому что все-таки с косаря, блядь, дойти вот элементарно до 10 тысяч рублей... До двух тысяч. Ладно, хуй. С ним. Давай обычным открытием напоследок и надеемся на какой-то годный скин. Но это будет эпично, если еще и под конец что-то он даст, заебатое. Поток информации. Но доплен инжектор, кстати, не пло... Поток информации. Так, сейчас лотерея сколько стоит? 6000. Давай, даже еще один. Пошла, пошел уже своеобразный азарт, блин. Драгон лор пролетел, великий демон, рыцарь, кихабара, легион Анубиса. Ну, легенды пролетит. В общем, всем спасибо. Такой получился видос. В целом я рад, что мы хотя бы 30-ку не слили, ну хоть что-то получилось оставить. Это был человек. Напоминаю, что скоро будет прокачка аккаунта инвентаря подписчика, аккаунта инвентаря. Просто качка инвентаря подписчика. Чтобы поучаствовать, нужно купить наши NFT, и в описании будет ссылочка. Плюсом ко всему, они скоро вырастут в цене, поэтому это еще и хороший шанс инвестировать. Всем спасибо. Спасибо за поддержку, за лайки, за комментарии, за подписки. Это был Человек. Всем пока, до новых встреч!